Приветствую вас на канале Максима Черепана о городе Краснодар. Мы сегодня с вами посещаем загородную резиденцию. Дом на шести сотках с ландшафтным дизайном 260 квадратных метров. Дом предлагается в продажу. Сейчас мы посмотрим дом и приусаденный участок. Итак, я повторюсь, дом находится на шести сотках земли. Вот мы все входим на территорию. С этой стороны у нас находится гараж. Здесь придомовая территория. Высажены деревья. Там навес на две машины. С этой стороны сам дом дом достаточно большой 260 квадратных метров территории вполне хватает и позагорать места есть очень большое количество зелени хороший ландшафтный дизайн на участке посмотрим здесь у нас тоже на заднем дворе есть мангальная зона, зона отдыха. Такой вот дом. Двухэтажный. Входим в дом. Вот здесь такая большая прихожая. Шкаф, купе, зеркало. Лестница на второй этаж. С этой стороны у нас получается зал, гостиная. Зона отдыха с действующим камином. Вот у нас. Территория Все Рассматривать Здесь небольшой кабинет Такое вот место отдыха Опять таки И отсюда выход На кухонную зону Кухонная зона да. так, Из кухни выход у нас зимний сад зона отдыха и выход на террасу дальше у нас задний двор дома второе крыло первого этажа у нас здесь лестница рядом с лестницей находится зона котельной здесь располагается двухконтурный газовый котел на 24 куба плюс система теплых полов газ в дом заходит газовый счетчик расположен здесь идем дальше у нас здесь с этой стороны у нас еще одна комната как можно сказать зона отдыха кабинет просмотр телевизора комната порядка 17 квадратных метров такая большая с диваном с окном во двор и санузел первого этажа, здесь туалет, такой вот рядом, недоделанная, к сожалению, сауна, Сауна. в принципе здесь чисто чистовые ревоты, подключения и будет у вас бассейном сауна, так поднимаемся на второй этаж, лестница монолитная, отделана деревом. С окном освещение тут достаточно хорошее. во втором этаже у нас три жилые комнаты. Два санузла. Так, пойдем с этой стороны. У нас сразу здесь располагается санузел второго этажа с мувальником. Здесь вот детская комната. Она очень светлая. Такая вот большое окно. Здесь располагается ванна. Порядка 15 квадратных метров с окном. Большая. И рядом есть душевая кабина. Чтобы не каждый день ванну использовать. Ванник. Плюс дополнительно здесь еще одна комната большая. Порядка 30 квадратных метров. Хозяйская спальня. Здесь большая трюмо, кровать помещается. Окна, драпировка, огромный телевизор. Рядом с этой комнатой располагается гардеробная зона. Гардеробная зона занимает где-то порядка 12,5 метров. И еще одна комната, с этой комнатой также располагается рядом гардеробная.